Oh, my God. Тебе не стыдно, Джумба, Потерпи же, ты уже не, не такой маленький. Одна джумба принимает перед едой три раза в день по одному ведру. Ой. Ой. Твое лекарство готово. Только вот что, никогда не ешь пятьсот порций мороженого сразу. Это очень вредно. Смотри, смотри, не наткнись на Варвар, а то тебе не доброваться. Ужас! Она валялась! Это она не у меня на окошке, а он схватил ее своими задышками! Звери! Сюда одни звери! Я не могу их видеть! Выгони! Выгони их вон! Выгони их вон! Ну что же им делать, если они больны? Он вот этого совсем не любит. Пошла вон! Прынь! Прынь! Не замолчи! Откуда ты, обезьянка? Это ужасно! <связано> Пудни <связано> ее, Её дели! Пожалуйста, уходи. Вы меня выгоняете. Выгоняю. А. Уходи сейчас же, а то есть тебе... Ну здравствуйте. Как вас зовут? чи, -чи. а а а ай яй яй Но это ужасно! Кто это сделал? Кто этот безжалостный человек, который водил тебя на веревке? Не плачь, я тебе дам такое лекарство, что шея сразу перестанет болеть. Живи у меня, друзья! Я не хочу, чтобы тебя обижали! <реклама> Это и есть твой хозяин, который водил тебя на веревке. Не бойся, я не отдам тебя никому. Добрая женщина, не пожалуете ли вы мне что-нибудь за мою игру? Убирайтесь оттуда вас. Да? Он хочет, чтобы я лапку на два. Но ну, теперь ему не с Сейчас Варвара выкинет его. Добрая женщина, позвольте вас спросить, не забегала ли к вам моя обезьянка? Здесь нету вашей обезьяны. Нету, нету, нету. Уходите немедленно, прочь. Стойте, стойте, дорогой шармачик. Мой брат поступил нехорошо. Он обманул вас? Ваш. Обезьянка Здесь Громе Я оторву ей голову а -а -а -а. Пойдемте, дорогой шарманщик Я провожу вас И, ну, ну как тебе не стыдь Гварьба Ну что это? Не бойся. Не бойся, но Ага, вы обманули меня? Вот она обезьяна. Эй, э эта обезьянка теперь не ваша. Она пришла ко мне и сказала, что вы ее обижаете, и теперь останется жить у меня. Отдавай обезьян. Не отдам. Отдай обезьян. Не отдам. Yeah. <laughs> Клянусь своими усами, я отомщу и всем, а доктор вас ссорит. Ах, пожалуйста, будьте так любезны, сделайте им какую-нибудь гадость, а я помогу вам. Спасибо, спасибо, друзья мои. Спасибо, вы спасли нашего нового товарища от злого шарманщика. Знакомься, пожалуйста. Эту славную обезьянку зовут Чи Чи. Идем. За нами следят. И вижу, они действительно превратили вас в настоящую разбойницу. Да, да. Значит, вам можно довериться. Да. Я тоже настоящий разбойник. А знаменитый морской разбойник. Перварис. Ура! Кроме мой. Ура! Мы отомстим. Айболиту ли уничтожим его здесь? Отомстим. Мы отомстим. Мы отомстим. Мы отомстим. Мы отомстим. До свидания. Ха-ха-ха. Кроме молнии. Кроме молнии. Ха-ха-ха. Ого-го-го. Выздоровина и доктор Айболит выехал со своими друзьями на ежедневную прогулку. Обычно сам Ослик выбирал дорогу. <связи> Оставайтесь здесь, мы скоро вернемся. Очень странная пещера. Да. Хм. И зачем понадобилось запирать пещеру на замок? Очень странно. кто-то плачет. Надо ему помочь. Я не люблю, когда плачу. Надо открыть замок. Что там? Что ты, что ты, мальчик? Неужели ты, как некоторые глупые дети, боишься докторов? Нет, я не боюсь докторов. А вы разве не морской разбойник? Да нет, нет, я доктор Айболит. Нет, неужели я похож на морского разбойника? Нет, не очень. Совсем не похожа. Иди, иди сюда. Иди, иди сюда. Вот, вот и хорошо, вот. Ну, как тебя зовут? Меня зовут... А как попал ты в эту пещеру? И почему ты плакал? Поехали мы с отцом в море ловить рыбу. Ну и что же? Ехали мы, ехали. Вдруг на, ну, на нашу водку напали на морские разбойники. Ух, и страшно! И самый главный, Беналис. Как? Беналис. Кусил его волн. захотел, чтобы мой отец тоже стал морским разбойником. Но отец, сказал. отец. Здравствуй, рыбак, я не желаю разбойничать. Это да разбойники страшного рассердились, схватили отца и увезли. А меня за перелопит ищили. Кто это? <свят> не бойся, это Чичи. Обезьянка Чичи. Иди сюда, иди сюда. Иди сюда, давайте думать. Наверное, они бросили его в море. Не плачь, Пенто, не плачь, не нужно. Давай лучше подумаем, как найти твоего отца. Скажи, каков он с собой? Он очень-очень красивый. У него рыжие волосы, его рыжие борода. ага так, так, надо подумать, как его спасти. Ну, думайте, думайте. Нету, ай. А, она ведет нас к моряку ребинзону. Скорее, скорее. В путь. Куда? Надо спасти отца вот этого мальчика. Ну, как же быть? Мне нужно вести очень важный груз. Мой корабль нагружен яблоками, арбузами и дынями. Робинзон, Робинзон, ну надо же спасти отца Пен. Это важнее ваших яблок и дынь. Нет, никак не могу. Ребенджа, не что. Ребенджа. Не не уж, не уж, не не не могу. Ребензон. Ребензон. Ну, ну не могу не... ¡Magnuta, no! И тогда нога совсем перестанет болеть. Мама, посмотри, чайки, чайки. Что это? Телеграмма. Это не телеграмма, а, а типа гипоподамма. Ужасно! Маленькие гипопотамщики заболели ангиной. А, ай, ай, ай, ай. Как же быть? Надо немедленно ехать домой. Робинзон, Робинзон, маленькие гиппопотамчики заболели ангиной. А, ай, ай, ай, ай. А, Робинзон, Робинзон, когда же мы приедем домой? Завтра к вечеру. Но это ужасно. Как же, как же я попаду иди по Принимайся ты, Люли! Принимайся ты Юли! До свидания! Вон, вон, вон! Довольно ты позже у нас совершенно бесплатно! Ты думаешь, доктор вернется? Как ты? Кинь! Вот так он и свалится к тебе с неба. Ой-ой-ой. Ой. -ой, -ой. Ой. Ну, ну как тебе не стыдно, Варвара? Оставь в покое Мишку. А я бегу лечить типа потамчиков. А где же все звери? Они на корабле маленька Робинзона. А завтра вечером они вернутся. <звы> я очень спешусь. Here we go. Новости, кроме молния. Они возвращаются завтра на корабле моряка Робинзона. <свеч> <свеч> <свеч> Они не рупят. Рейке, а то они все скучает и капризничают. А это потому, что вы избаловали ее. Я дойдю к ней в другой раз. А теперь я к вам по очень важному делу. В порядке ли у вас на маяке лампы? Лампы? Да! Конечно, доктор, у меня не все пора. Будьте добры! Зажгите свои лампы, бояльцы! Сегодня на корабле Робинсона приедут мои лучшие друзья, все мои серии. Я очень беспокоюсь за них. Не волнуйтесь, Тарпуль, это будет хорошо. До свидания, Тарпуль! До свидания! До свидания! До свидания! До свидания! До свидания. Робинтона. А -а -а -а. Сейчас там закипит работа, подруга. те, которые погоняли исков. Алло, алло, алло! Кровь и Все погибло! Ой! Ой! Ой! Я у Стоп, волок, блин. Приди к придите Приди, Как Thank <laughs> you. Не смазут пушку! Ты измажут не муж! Нет, ты! Нет ты! Давай масло, гробомолния! робби Гуля. Доктор Айболит очень беспокоится за корабль Робинзона и за своих друзей. Что это значит? Почему на маяке не зажглись огни? Корабль Робинтона разобьется в скал. Он в обмороке, а мне некогда приводить его в чувство. Надо скорей, скорей зажечь лампы, иначе все погибнут. Джамбу. Кто связал тебя, Джамбо? Морской разбойник, веналыч. Он погасил свет на маяке, а теперь корабль разобьется. <реклама> Ай-яй-яй-яй! Ай-яй-яй! Добрый доктор! <связывая> шарманщик! Варвара! Я тебе не шарманщик, а знаменитый морской разбойник! гнались. Стой! Руки вверх, добрый доктор! Спасите! Ага, -а -а, теперь уж тебя не спасут никакие звери! посетите двери утонули то мной Говори, ты будешь следить этих гадких зверей? Буду! Будешь? Довольно разговором! Вперед! Вперед, проклятый осел! о Я заставлю тебя двигаться, проклятый осел! А? Говори, будешь? Буду! О -о -о -о! Стой! Стой! Стой! Всю ночь продолжалась погоня и на рассвете... Я сброшу тебя в брубой, в гробе Да, прекрасный пропасть. Тринадцать проклятий. <связь> Ауа! Ауа! Каруто! Спаситесь! Спасибо, друзья мои, спасибо. Вы спасли меня от злого разбойника Бенялиса. Ой, он хотел меня сбросить в пропасть. Ужасная пропасть. Доктор Айболит! Доктор Айболит, я чуть-чуть не опоздал. А что ты скажешь, и Хорошо, что нет Варвары, без Варвары летели. Ну, как же корабль? Я сам видел, как разбился корабль. Это разбился корабль разбойника Беналиса. Теперь-то они уже больше не будут разбойнить А как же вы в темноте не наскочили на камни? А вы совсем забыли про сову бомбу. Она прекрасно видит в темноте. Она закричала, когда увидела скамьи. Связать их! Связать, связать, связать! Все погибло, все погибло.